всем дорогие единомышленники. Сегодня я сделаю вам предложение, которое, конечно же, вас заинтересует. Я сейчас прохожу обучение в школе Неми, школа частного инвестора. И я ищу людей, естественно, для построения своей команды тех людей, которых действительно волнует тема инвестиций, а особенно инвестирования. Сейчас объясню. Мы сидим вот здесь, далеко от дороги, я надеюсь, что слышно. И снимает меня на видео мой друг Владимир, он пока здесь на камеру Владимира, вот, он мне помогает, я ему очень благодарна, потому что благодаря ему я, стала, я получила себе видео оператора, который, благодаря которому могу делать видео для YouTube. И хочу объяснить сначала, чем отличаются инвестиции от инвестирования. Как я понимаю из сегодняшнего урока, который я проходила, что инвестиции – это когда мы вкладываем деньги поначалу во все, что попало не очень разбираясь, потому что мы неопытные, мы не знаем об инструментах, которые бывают на финансовых рынках, об их видах, мы не умеем вкладывать правильно деньги, не умеем правильно заключать договора, не умеем договариваться, не умеем э, выбирать инструменты, которые подходят именно нам для, для определенных целей, для каких-либо видов целей, не умеем э, контролировать вложенные деньги нами, отслеживать, не умеем планировать свои инвестиции, составлять финансовые планы, и поэтому мы, естественно, на первых порах, наверное, делаем ошибки, о которых потом со временем начинаем жалеть. Но когда мы начинаем уже заниматься делать не просто инвестиции, а делаем инвестирование, то мы уже это все умеем, то, что мы раньше не умели. То есть мы начинаем обдуманно подходить к вопросам инвестирования денег, финансовым планом. И... и вот я ищу единомышленников, которые хотят заниматься инвестированием. Ну и, конечно, всех, кто хочет вкладывать деньги, куда попало, то есть в инвестиции, кто хочет иметь инвестиции. Хорошо. Я приглашаю всех, кто таких же взглядов, как я, кто считает, что нужно изучать инвестирование, кто считает, что нужно заниматься инвестированием, кто считает, что это очень важно, иметь подушку безопасности, иметь, иметь инвестиции, которые обеспечат финансовую независимость, финансовую свободу. Уметь рассчитывать эту финансовую независимость, финансовую свободу, планировать ее и реализовывать, создавать источники дохода, создавать активы и пассивы, правильно с ними обращаться. Ну давайте пожелаем мне удачи. Я желаю вам удачи в этом вопросе. Будем заниматься его изучением. Я приглашаю всех в школу частного инвестора на компании Нами. И приглашаю всех вступить в компанию Naemi. Спасибо за внимание. До свидания.